Здравствуйте, сегодня мы с вами поговорим о родовом духе. Это энерго-информационное поле, объединяющее людей, которые связаны между собой определенным образом. Это может быть эгрегор веры, профессии, творчества, семейный и так далее. Для полноценной жизни нам нужен родовой дух, некий энергетический каркас который создавался веками, желаниями, поступками и устремлениями наших предков. Проявление соединения с родовым духом рода является совестью, то есть совместной вестью. Поэтому очень лично и наедине с самим собой проанализируйте, какое место в ваших мыслях и поступках занимает мотивация совестью. Это и будет сила или слабость вашего подключения к родовому энергетическому полю. Человек без поддержки рода, что дерево без корней, не жизнеспособен, его ветви, потомства, могут даже не уродиться. Примеры – холостяки, семьи без детей, последние в роду. Если же наши действия будут соответствовать устремлениям рода, мы обретем родовое сознание, сможем пользоваться общеродовой памятью и всеми знаниями, накопленными в ней. Это наши предки называли здравомыслием. Потому что, подключившись к родовому Эгригору, мы действуем по прави. Так иначе правильно. Революции и атеизм отрезали родовые корни большинства родов. Но сегодня важно знать не родословную как таковую, а понимать жизнь прошлых поколений. Через это и возможно оживление рода. У предков существовал обряд благословления – чтобы никогда не прерывалась связь поколений, благословляли родителей, бабушки и дедушки своих потомков на свершение каких-либо дел, на создание семьи. Это так просто, как все гениальное. Благословите сына утром, когда он уйдет в школу, или дочку, которая собирается на свидание, и вы подключите детей к огромной энергии рода. Поставите защиту от напастей, несчастий, плохих компаний, насильников, грабителей на улицах, зависти. Обратитесь к вашим родителям, бабушкам и прадедушкам. Попросите их благословения для себя, ваших детей. Здесь не предусмотрено сложных ритуалов и многословных молитв. Я благословляю тебя. И сразу происходит включение в рот, будто мгновенно вспыхивает лампочка после щелчка выключателя. И я пользуюсь моментом, если ты смотришь это видео, папа, пожелай мне успеха во всех моих делах. Бумболха! Мы можем ссориться или не соглашаться с родителями, поступать против их воли. Результат рано или поздно будет одинаковый. Через много лет мы скулим, а ведь мамочка была права. Пока не поздно, искренне просите прощения у родителей. Миритесь. Уважение старости и забота о молодости – основной закон рода. Прощайте родителей, которые не смогли дать вам любви и воспитания. Понимайте, если ваша рождение произошло в семье алкоголиков или нищих, то это кармическое условие воплощения души. Просите прощения и благословение задним числом. После этого начинает меняться жизнь не только у единого человека, а у всего рода в целом. Ведь энергия Григора только ждут включения, чтобы прийти на помощь потомкам, живущим в темные времена, и усилить род в целом на века. Чем чаще вы вспоминаете мысленно, обращаясь к предкам, тем сильнее они, чем выше энергия рода, а значит и помощь мощнее в решении земных дел и задач. Человек не может существовать и развиваться вне рода. Программа будет действовать всегда, хотим мы этого или нет. Но единственное, что мы можем и собственно должны делать – изменять и улучшать эту программу. Соблюдайте законы, очищая род, правильно вспоминая ушедших предков уважая их и любя живущих. Родовая программа всегда соответствует нашей личной карме. Душа или сознание, выбирая родителей, национальность, место воплощения, становится звеном в цепи поколений. И если воплощение происходит в роду, отягощенным проклятиями и негативом, то это шанс очистки всего рода. Достаточно одного светлого пращура и связи его с одним светлым живущим. Род может весь очиститься и набрать иные вибрации энергии. Наш род – это источник силы и поддержки с одной стороны, а с другой – наша карма и наш путь. Если нормальный и успешный внешний человек помещает свою маму или бабушку в дом престарелых, доживает свои дни в одиночестве, то его дети или внуки поступят с ним также. Если не хуже, человек достигает совершенства в материи и в духе, помогая своему роду на 7 поколений в будущем и 7 поколений в прошлом. Накопление силы, благочестие рода переходит из поколения в поколение. И наоборот, если мы деградируем и идем по пути соблазна и порока, не уважаем и не любим старших, бросаем детей, мы выкачиваем энергию из рода на поколение вперед. И с каждым поколением становится все хуже и страшнее. Этим и объясняется, почему один рождается здоровым и в состоятельной семье, а другой с рожденными дефектами и их оставляют родители. Как мы распорядимся силой, зависит только от нас. Укреплением и очищением рода мы повышаем силу благочестия. Это основа для рождения здоровых и гениальных детей. В Ведах сказано, через сына человек приходит в мир высший, через внука обретает бессмертие.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 заново.